Подрощенные аквариумные рыбки. Золотая рыбка, гурами, барбусы. Все продается в одну цену по 100 рублей. Рыбки достаточно крупные. Бонусом отдаются вот эти вот растущие аквариумные растения. Они тоже высокие. Аквариум порядка 70 сантиметров. Продают, так как приходится переезжать с квартиры, ликвидируя аквариум. Не очень все, конечно, красиво, но зато рыбы все здоровые, растения тоже. Ну, размер гурами можете оценить, где-то сколько -то сантиметров. Вот еще одна. Барбурусы суматранские. Трех видов, разной расцветки. И рыба-слон. Ну, золотая.